Сегодня у нас в гостях бабушка Тамара, и сегодня мы будем ее учить пользоваться Гуглом. Окей, okay, Google. Где я? Паркур, паркур, новые движения. Хуяк, путь самовыражения. Обожаю, ЗОЖ. Хуяк, хуяк, хуяк. От Соси Давидбель. Ёб твою мать как бы не пидорохнуться. Опа, опа. И вертушка въебала, ублюдка. Пиздец вам во время восстания кожаные ассасины. Запрыгиваем на ракообразного. И такие на нахуй. А потом ты и фарш. Работали те. А поход... Ержан. Ержан. Иржан. Ержан, блядь, заебал. Вставай, ей, э, салам алейкум, вставай э, заебал, на работу пора. Ты чё ебанулся спишь? Вставай, э, ержан. Я завод, я только с Боже, <свят> хули, ты ржешь бери <свят> <свят> Я электрик, иди нахуй. <свят> Ладно, и так сойдет. Но не вижусь я с тобой теперь Открой же дверь ДАЙ ПОСРАТЬ НОРМАЛЬНО Ухожу. Э, не могли бы вы Дедом Морозом побыть? У вас и костюм есть Какой я тебе дед? Я в этом году на 8 лет помолодел как это помолодели? А вот так. В прошлом году у меня до пенсии год оставался, а с этого года уже восемь. Пенсионная реформа называется. Давай попухаем, братан. Давай попухаем, братан. Давай... А, носки купите? Денька. Ну, тоже нету. Все, до свидания. До свидания. Церковь опасна с точки... Она будет порабощать ваше сознание. здесь только вы одни. Стоп, ты почему так с ними грубо, не понимаешь? Мало того, что вы скрысили СКС... А, эти, эти парни нас знают, да. да. Мы идем в расследование, Будем снимать этих пидоров. существа мы люди женщина это человек не на ну, эту мысль я хочу доносить oh, yes. well полиция канады обнаружила плантацию марихуана охраняемую 13 человек. Когда какой-то засранец скажет, у меня есть право на мое мнение, ты скажи, а да, у меня есть право на мое мнение, а мое мнение в том, что у тебя нет прав на твое мнение. Затем пристрелите, уебка, и уходите. Участник битвы экстрасенсов ну, не пале, доехал пале, до места съёмок. У меня плохая чуечка. очень плохая чуечка. Ну... Но... Ёб... Твою мать, сука, блядь. Утро <мес> доброе, блядь. <мес> вечер добрый, блядь. С <мес> <За> Рождеством, блядь. <мес> с Масленицей, блядь. Соболезная, блядь. Смысл у меня подрезал. Смысл у меня подрезал. <мес> Я <мес> не <мес> понял вообще. Ты как ездишь? А, Чё хочу? Извините, извините. Что, что ли? А? В смысле, это свои были? я понял, залипал. У нас уже десятки тысяч звонков из Челябинска. Люди не требуют ничего сверхъестественного. Просто билет из Челябинска. Ой. У нас уже десятки тысяч звонков из Челябинска. Люди не требуют ничего сверхъестественного. Просто берет из Челябинска. В России произошел вратарский сейф века. У вратаря Динамо так бомбануло, когда мяч пролетел ему между ног, что от взрывной волны игровой снаряд попросту поменял траекторию. Я хочу на море! Я на море хочу! меня на море! Кто-нибудь... У нас уже десятки тысяч звонков из Челябинска. Люди не требуют ничего сверхъестественного, просто билет из Челябинска. Выходите, не имеете права вы здесь снимать. Выходите. Нет. Выходите, я сказал. Вы... вы меня выгоняете? Вы не имеете права вы здесь снимать. Имеете свой телефон отсюда. Нет. Принесите мне права и постановление, чтобы снимать здесь. Выходите отсюда вы. Зачем вы так кричите? Выходите, я сказал. Не кричите, пожалуйста. Выходите. Выходите отсюда. Я вам мешал как? Что вам надо в моем магазине? Что вы ходите на ней, выкакываете здесь? Я просто стоял Выходите, спокойно. Выходите, не снимайте здесь. Вы не имеете права снимать здесь. Имею. Нет. Почему нет? Не имеете. Почему? Выходите отсюда. Ну почему не умею, скажите. Выходите отсюда, я сказала. Нет. Я сейчас полицию вызову, уходите отсюда. Блять, выходи отсюда, сука, убью нахуй, блять. Ну, Пошел он! Ботина! Смотри, а что делаешь! Ходите сядь, придурки! Девилы, блять! Почему вы не поете? Потому что